Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами будем рисовать новогодний камин. Сначала мы рисуем вот такую вот линию, вот здесь. Затем рисуем вот здесь вот. вот такую линию и тут, и соединяем Далее начинаем прорисовывать сам камин. Рисуем вверх линию, затем с другой стороны также рисуем вверх линию. Ребята, делайте отступ вот от этого края один сантиметр и от этого края один сантиметр, чтобы у вас было одинаково. Вот видите, у меня чуть-чуть не одинаково. Сейчас я сделаю одинаково. Затем вверху вот отсюда отмеряем полтора сантиметра. И с другой стороны полтора сантиметра. Теперь соединяем отделение. У нас полоска получилась. Делаем еще одну полоску. Соединяем с этой стороны и с этой. Затем делаем пол сантиметра сверху и снизу убрать и с другой также стороны пол сантиметра вот так у нас получается с вами как красиво затем мы вот отсюда отмеряем полтора сантиметра с этого края и вот с этого края полтора сантиметра и проводим линию вот отсюда отмеряем полтора Соединяем эти две линии, чтобы у нас ровно было красиво, соединили. Сейчас тут мы отмерим полтора сантиметра, вот, и соединяем. Подождите минутку. Есть что-то вот сюда поближе. Вот, соединяем. Смотрите, какой у нас красивый получается камин, сказочный такой. Около него можно было сесть и почитать книжку. Можно попить кофе, отдохнуть, уютно, так тепло. Затем вот здесь вот такую линию вот так вот проводим и с другой стороны проводим вот. закругляем ее делаем такой полукруг идем идем вот до этой линии и соединяем с этой так вот у нас получилось здесь мы проводим линию вот до сюда и далее тоже проводим полоску вот такую, и здесь полоску. Затем с другой стороны также проводим полоску. Здесь соединяем, и здесь, вот он уже стал похож на камин. Далее вот здесь делаем такие полоски от меня отмеряем 0,5 сантиметров и проводим теперь здесь проводим такие вот полоски соединяем дальше еще одно осталось вот так вот у нас получилось и далее вот здесь еще проводим дыню и с этой стороны соответственно вот все затем мы будем рисовать красивый камин теперь делаем вот эту линию посередине и рисуем уже сам рисуем сам огонь как у нас получается красиво с вами вы молодцы, вы же рисуете, старайтесь. Не забывайте на меня подписываться, мне очень приятно, когда вы на меня подписываетесь. Дарья рисует дрова. И с другой стороны. Вот как у нас получается. Красота. Вот так у нас Ребята, получилось. А внизу под камином мы будем рисовать новогодний подарок. И вот такие вот линии параллельные друг к другу. С одной стороны, затем с другой. Теперь спускаем линии вниз и здесь, чтобы у нас получился с вами квадрат. Соединяем эти линии и с другой стороны. Вот такой у нас с вами получается квадрат. И начинаем рисовать посередине ленточку, чтобы Ас был похож на подарок. Зарисовываем бантик. С другой стороны. Зарисовываем ленточки. С одной стороны и с другой.